Здарова! Ну? Как ты? Если ты вчера не был на моем стриме или по каким-то причинам пропустил слет новых домов на Барвихе РП, а конкретно на девятом сервере Барвиха Успенская, то скорее всего ты пропустил крайне интересный и важный момент, который, наверное, войдет в историю проекта. Ну или, как минимум, останется надолго в памяти у всех игроков Барвихи. Ведь буквально вчера один из игроков на данном слете забрал один такой новый дом более чем за 300 миллионов рублей.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 были добавлены, помимо семейных, для личного пользования. Естественно, на данные дома был дикий ажиотаж, потому что игроков, богатых игроков, довольно много, а таких домиков всего-навсего 4 на каждый сервер. И каждый богатенький игрок хотел заиметь себе такой домик, как минимум, чтобы получить статус того самого успешного человека на нашем проекте. Ведь помимо данного статуса, богатого важного человека на Барвихе, данный дом, по сути, больше ничего не дает. Я имею в виду конкретно какие-либо среди всех остальных игроков. Данные дома также дают парковочные места, в принципе, как и все остальные дома или квартиры, но, конечно же, больше, а именно 8 парковочных мест дает каждый такой дом для личного пользования. Если сравнивать с теми же довольно тоже недешевыми домами на Красной Поляне, то они дают по 5 парковочных мест. И пока что до вчерашнего дня это был рекорд по парк местам среди всех домов и квартир на проекте. Государственная стоимость данных домов была установлена в 10 миллионов рублей что довольно немного многие ожидали стоимость данных домов в Госе гораздо выше кто-то говорил 20 а кто-то говорил и 50 миллионов за каждый дом но данный домик нам обошелся с тобой по госу всего-навсего на 2 миллиона больше чем те же дома на красной поляне напомню главное отличие их лишь только в парковочных местах плюс 3 парковочных места в каждом доме естественно внешний вид огромный участок Ну и самое наверное интересное – это автоматические раздражения Движные ворота, которые открываются по сигналу автомобиля. Ну и как я уже сказал тебе ранее: это статус статус одного из самых богатых и успешных игроков на каждом сервере. Ведь позволить себе такой домик может абсолютно не каждый по госу его словить практически нереально. За данные дома вчера были серьезные соревнования. Но кстати, такому игроку, как Алекс Чирик, все-таки удалось словить такой домик по госу. пока все остальные соревновались и мирились вертами. За данные дома Чирик забрал себе такой домик именно с первой ставки чуть выше госа. По крайней мере, все вчера так кричали в чате. Ну а после чего я сам видел, как он забрал еще один такой дом, но уже за гораздо большую цену, а конкретно почти за 100 миллионов рублей. Судя по всей той информации, которую со мной делились вчера на стриме среди всех остальных серверов, где-то данные дома уходили в районе 20-30 миллионов, где-то уходили в районе 100 миллионов. Но, насколько я знаю, ни то нигде ни на другом сервере, не отдал такую сумму за один из таких домов, как отдал Бенджамин Апокалипсис вчера за первый дом на въезде у нас на сервере, а именно 309 миллионов рублей. Только представь целых 309 мультов за один дом. Я не спорю. Таких домов довольно мало их всего по 4 штуки. Это самый первый, самый красивый, самый крутой дом, потому что он просто-напросто расположен прямо на въезде в этот поселок. Естественно, все игроки, которые будут там мимо проходить или проезжать, всегда будут видеть этого статусного владельца. Но у меня встает вопрос: а стоит ли таких денег этот статус? Вчера за данный дом шла жесткая борьба конкретно между бенджамином и каспером я думаю эти имена не нуждаются в какой-либо рекламе и этих двух человек знают чуть ли не каждый игрок нашего проекта а конкретно нашего сервера барвих успенская единственное что я могу добавить от себя то что я это не каспер а каспер это не я для тех кто по-прежнему почему то еще нас продолжает путать скажу еще раз я не каспер по секрету тебе скажу что еще с самого начала до этого слета мне в принципе так же, как, наверное, и многим игрокам приглянулся данный домик. И я знал, что его пойдут ловить как Бенджамин, так и Каспер. Говорив с обоими, я пришел к тому, о чем он в принципе сказал сразу, что не буду принимать участие в данном слете, конкретно на этот дом. За данный домик я готов дать не больше 50 миллионов рублей, и то только опять же за его статус, и потому что мне просто-напросто некуда девать верты, но покупать его за такие суммы, больше чем 100 к примеру миллионов рублей, как по мне, это совершенно нецелесообразно. За такие деньги лучше прикупить себе какой-нибудь топовый бизнес, с которого хотя бы тебе будут капать деньги и цена на данный бизнес со временем будет постоянно расти. Чего, я думаю, совершенно не произойдет с этими домами. Я попробовал словить другой похожий дом, но когда увидел, что люди готовы ставить за эти дома больше 20 миллионов рублей, я просто-напросто полностью отказался участвовать в данных слетах. Как я тебе уже сказал ранее, лично как по мне, это нецелесообразно. Мне крайне интересно, сколько данные дома будут стоить в будущем. Смогут ли эти игроки хотя бы отбить свои деньги за эти дома? Я уже не говорю о том, смогут ли они на них как-то навариться. Ну а что ты думаешь по данному поводу? За сколько ушли подобные дома на твоем сервере? Отдал ли бы ты такие огромные деньги за один из этих домов? И как ты думаешь, сколько они будут стоить в дальнейшем? И смогут ли эти игроки их продать хотя бы за что-то? Обо всем об этом обязательно напиши. Пиши мне в комментариях. Ну а на этом у меня пока что для тебя все. Скорее всего увидимся завтра с тобой на стриме. Пока.